Здорово. Ну как ты? как твое настроение пиши мне об этом в комментариях лично у меня все замечательно ведь как ты уже знаешь на открытии 15 золотого сервера black rush я словил себе топовый бизнес и уже сегодня я тебе покажу и расскажу абсолютно все о данном бизнесе как им управлять его улучшения и его доходы сколько он мне принес за последние несколько дней с момента открытия ну а если и ты хочешь играть вместе со мной то скачать данную игру ты можешь по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 Ну а начнем мы с тобой с обзора моего магазина 24 на 7 под номером 13. Данный магазин мне посоветовал словить мой давний друг. Я не силен в доходах бизнесов данного проекта, так что я старался прислушиваться к тем людям, которые в этом немного разбираются. Расположение моего магазина ты сейчас видишь на карте. Находится он на въезде в город Арзамас, если ехать со стороны премиального салона из города Батырево. Чтобы воспользоваться данным бизнесом, ну или абсолютно любым бизнесом на проекте, тебе нужно ввести команду slash после чего сразу же открывается меню твоего бизнеса, название, номер этого бизнеса, естественно в нем будешь указан ты как владелец, город и расположение твоего бизнеса, ну а также количество продуктов на данный момент в твоем бизнесе. Стоимость одной единицы продукта, это судя по всему та стоимость, именно та цена, по которой ты будешь заказывать продукты в свой бизнес, но я хочу тебе сказать так. Возможно, я еще чего-то не знаю, но за все несколько дней, сколько я пребываю на данном проекте, а именно на этом сервере и имею этот бизнес, продукты у меня обновляются почему-то сами. Честно говоря, я не знаю, возможно, они заказываются автоматически и деньги, естественно, списываются с моего баланса. По крайней мере, мне еще не приходилось ни разу пополнять самому продукты в этот магазин. Если ты знаешь, с чем это связано, то обязательно напиши мне в комментариях. Также нам в этом меню доступны улучшения, о которых мы с тобой поговорим немного позже. Кнопка «Отметить данный бизнес на GPS», чтобы если ты вдруг забыл, где находится твой бизнес и смог его легко найти на карте, статус твоего бизнеса, открыт он или закрыт, я думаю, его могут закрыть только как закончатся в нем продукты, ну или через меню управления ты можешь сам закрыть свой бизнес, хотя зачем это делать мне пока совершенно не ясно. Ну а также помимо этого, здесь имеется графа «Баланс твоего предприятия». Конкретно та сумма, которая сейчас есть на твоем балансе сумма, которую ты можешь снять. У меня здесь сейчас всего 93 тысячи, потому что буквально полчаса назад я снял достаточно большую сумму денег со своего предприятия, чтобы взаимодействовать как-то со своим бизнесом, тебе достаточно просто два раза пальцем нажать на любую из этих строчек, и у тебя открывается меню взаимодействия с твоим бизнесом. Здесь ты можешь открыть или закрыть свой бизнес. Также ты можешь изменить здесь стоимость заказываемых тобой продуктов естественно заказать продукты и посмотреть информацию о твоем текущем заказе также здесь доступна финансовая статистика в этой финансовой статистике ты можешь посмотреть доходы своего бизнеса за последние несколько дней как видишь в день открытия мой бизнес принес мне полтора миллиона рублей на второй день он принес мне миллион четыреста восемьдесят тысяч на третий день он стал приносить мне уже денег на порядок меньше я думаю это связано непосредственно с самим открытием данного сервера, ведь сервер когда только открывается, на него залетает огромное количество новичков, новичков которым было необходимо словить несколько интересных сим-карт, топовых номеров, естественно куча людей закупали аптечки, ремонтные наборы. Ну а в остальные дни все уже бегут сюда за закупкой металлоискателей и лопат для выкапывания кладов. Я не знаю, какая будет финка в дальнейшем в моем магазине. Человек, который мне посоветовал ловить данный бизнес, сказал, что на одном из старых серверов финка варьируется в данном магазине порядка 800-900 тысяч в день, что довольно-таки неплохо. Если у тебя есть информация конкретно о данном бизнесе с других серверов, то обязательно напиши мне об этом в комментариях. Какие финки на твоем сервере в магазине 24 на 7 под номером 13? Также здесь мы можем с тобой посмотреть список сотрудников, которые нам недоступен. Но связано это с тем, что, наверное, просто в данном бизнесе у нас нет никаких сотрудников. Возможно, в других бизнесах, таких как, к примеру, таксопарк, эта графа доступна. Также, как я тебе уже говорил ранее, здесь можно отметить свой бизнес на GPS и найти его без проблем на карте. Вот так вот данный магазин выглядит изнутри. Как мне кажется, в принципе, все 24 на 7 выглядят именно так. Здесь люди могут спокойно закупать аптечки, букет цветов, трость, парашют, лотерейные билеты, удочку, снасти для удочки, маски, ремонтные наборы для своих автомобилей, мобильные телефоны, изменять номер, то есть покупать сим-карты. Также здесь можно изменить цвет своего телефона. Конкретно тот телефон который твой персонаж держит в руках когда ты разговариваешь по телефону в игре ну а самое главное здесь можно закупать металлоискатели и лопаты для выкапывания кладов мне кажется это те самые основные дивиденды которые капают мне на данный бизнес ведь очень много людей начиная с 3 до восьмого уровня работают именно на кладах и частенько они едут по этой дороге в город батырево что довольно удобно остановиться по дороге и забежать за необходимостью Необходимыми вещами в мой магазин также в 24 на 7 можно приобрести еще много полезных вещей В принципе данный бизнес автономен в данном бизнесе закупаются каждый день ведь в 24 на 7 во всех 24 на 7 не только в моем продаются необходимые вещи каждому игроку которые нужны именно ежедневно даже те же аптечки и ремонтные наборы то есть данный бизнес приносит своему владельцу абсолютно спокойно доходы Ежедневно. ну а уровень этих доходов варьируется естественно от того как много товаров особенно дорогих товаров закупят в данном магазине ну а теперь я предлагаю тебе перейти к еще одному очень интересному пункту владения своего бизнеса такого как улучшение нам доступно всего 5 улучшений своего бизнеса и с каждым улучшением естественно увеличивается уровень нашего бизнеса то есть с первого уровня можно прокачать наш бизнес до 5 к сожалению первые Первое улучшение я уже нечаянно нажал еще за кадром и сам толком не понял, что я сделал. Но так как указано в самом улучшении, нам стал доступен дополнительный товар. Я так понимаю, благодаря данному улучшению появились какие-то новые товары в нашем магазине, что естественно должно только положительно повлиять на нашу с тобой прибыль. Второе улучшение, которое нам доступно, это медицинское обслуживание. Благодаря данному улучшению в нашем магазине с тобой появится вот такая вот аптека на которую будет вставая любой игрок сразу же пополнять свое здоровье, за что платить нам с тобой деньги. Став на данный маркер, с игрока будет списываться сразу же 150 рублей и автоматически пополняться его здоровье. Ну а данные деньги также будут капать на доходы нашего с тобой бизнеса. Третье улучшение, которое нам доступно – это понижение налогообложения. Благодаря данному улучшению мы с тобой просто будем платить за аренду своего помещения, за аренду своего бизнеса в два раза меньше денег ежедневно. Грубо говоря, если у нас сейчас аренда за помещение составляет 2000 рублей в день то потом в будущем мы с тобой уже будем платить всего лишь по одной тысяче рублей за содержание данного бизнеса. Что естественно в дальнейшем со временем нам поможет сэкономить денег. Четвертое улучшение довольно такое себе: и на любителя. Данное улучшение дает возможность создать звук при входе человека в твой магазин. Это классические звуки из сампа. И таких звука тебе будет доступно 3. Ничего примечательного я не заметил в данном улучшении. Но ну и последнее пятое улучшение самое дорогое улучшение, позволяет нам расширить наш с тобой склад товаров. То есть, если мы с тобой могли держать в своем бизнесе максимум 7000 продуктов, то уже после данного улучшения нам будет доступно с тобой максимальное количество продуктов равное 10 тысячам, что тоже довольно таки неплохо и сэкономит нам с тобой время на постоянную закупку этих продуктов. Что тебе еще очень важно знать, если ты собрался держать бизнес на данном проекте или уже держишь какой-нибудь бизнес? В первую очередь ты должен следить за тем, чтобы твой бизнес был всегда оплачен и в нем всегда были продукты. Потому что если за этим не следить, ты просто в один прекрасный момент можешь потерять свой бизнес. Оплачивать бизнес можно, если я не ошибаюсь, обычному человеку до 7 дней. Но если у тебя имеется платиновая випка, благодаря ей ты сможешь оплатить свой бизнес аж на 30 дней сразу и на целый месяц совершенно забыть о его оплате чтобы оплатить свой бизнес тебе достаточно приехать абсолютно в любой банк закинуть денег на основной счет ведь все оплаты производятся именно с твоего основного счета так что советую всегда держать на нем энную сумму денег и после чего от этого банкомата ты отправляешься уже к сотруднику банка в раздел оплата дома гаража азс и бизнеса здесь ты выбираешь второй пункт и вводишь необходимое количество дней, на которое ты желаешь оплатить свой бизнес. Это одно из первых важных правил держания своего бизнеса. Но существует также второе очень важное правило, о котором попросту многие просто не знают. Для всех владельцев бизнесов на нашем проекте существует одно очень важное и серьезное правило. Если у тебя имеется какой-нибудь бизнес, то тебе просто необходимо отыгрывать от 7 часов онлайна в неделю Связанная такая система я думаю именно с тем чтобы на проекте не существовали такие люди как фармеры люди которые попросту не играют в игру а заходят раз в недельку две, просто заказать там продукты оплатить свой бизнес и снять доходы из-за таких людей другие люди которые проводят сумасшедший активном проекте поднимают деньги и хотят приобрести какой-нибудь бизнес просто не имеют такой возможности так что имей в виду чтобы не не потерять свой бизнес. Отыгрывай минимальное количество часов в неделю, а именно 7 часов. Ты можешь как и отыграть их всего за один день раз в недельку, грубо говоря, зайти в выходные и просидеть там хоть целый день. Количество отыгранных часов ты можешь посмотреть через команду Slash Time. Ну а я тебе советую заходить в игру каждый день, хотя бы просто на один часов, Следить, что происходит с твоим бизнесом. Не забывать оплачивать его аренду. Следить за продуктами. Ну и помимо пассивного дохода, который ты имеешь с данного бизнеса, ты также можешь тратить свое время на различные работы и тем самым увеличивать свои доходы изо дня в день. На этом у меня пока все для тебя. Если ты смотрел мои прошлые ролики, то ты наверняка знаешь, что помимо данного бизнеса я еще словил себе строительную компанию уже на старте данного сервера. И уже в ближайшем будущем я точно также тебе расскажу и покажу все возможности моей строительной компании.